Приветствуюсь, дорогие друзья! Сегодняшнее видео будет коротеньким Оно посвящено, опять же, газогенератору Лига 02 Кто помнит, это тот газогенератор, который я продавал через свой канал Газогенератор был продан Человек, купивший его, доволен Он, в принципе, работает, его все устраивает Но купивший человек обратился ко мне и попросил помочь ему реализовать один нюансик. Тот, кто работал с такими газогенераторами, тот знает, что при включении в розетку кабеля питания, вентиляторы, находящиеся с правой стороны, сразу же начинают крутиться, они очень шумят, и они будут работать до тех пор, пока вы не вытащите вилку из розетки. Газогенератор очень простенький, достаточно надежный, но вот этот нюанс является досадным, я бы сказал, просчетом конструкторов а, этого устройства. А, почему? Потому что работая с горелочкой, а, особенно если вы ювелир, а, вы находитесь в уютной теплой мастерской, где на заднем фоне а, играет какая-то приятная музычка, но в это время газогенератор Лига издает свои посторонние шумы. Это происходит примерно так. Даже если регулятор мощности вы выворачиваете до нуля, выработки газа нет, выработка газа полностью прекращена, но вентиляторы будут крутиться постоянно, пока, как я уже сказал, пока газогенератор включен в розетку. Так вот человек, купивший это устройство, попросил меня установить вот такой тумблер. Незначительное изменение. Делает работу с газогенератором Лига гораздо приятнее. Ну, в общем... Э -э Видео было именно об этом. Ребята, хочу вас предупредить. Те, кто пользуется такими газогенераторами, и для тех, кто захочет поставить такой выключатель, я хочу предупредить вас, что для того, чтобы это проделать, необходимо полностью разобрать газогенератор, вынуть из него электролизер, и только тогда вы сможете добраться до задней стороны устройства, где входит кабель питания вот именно здесь в этом месте в крайнем вентиляторе необходимо <coughs> отпаять провода питания и именно разрыв для выключателя необходимо делать именно здесь поэтому такая простая процедура как установка выключателя займет у вас достаточно много времени Почему? Потому что разобрать газогенератор, вынуть правильно вынуть из него электролизер, это непросто. Для этого необходимо иметь как минимум гидравлический пресс.